привет! В этом видео хочу рассказать о полезном сервисе по созданию интеллект-карт. Сервис называется MindMaster. Сервис буржуйский, но есть русский интерфейс, разобраться с которым не составит труда. С его помощью можно создавать красивые ментальные карты, даже если вы никогда не делали этого раньше, а также пользоваться готовыми шаблонами, редактируя их под себя. Еще одним плюсом этого сервиса является коллективная возможность работать над картой, открыть открыв путь доступа другим пользователям. Mindmaster предлагает несколько платных тарифов, но есть среди них и бесплатные, возможности которых хватит для создания бесплатной интеллект карты. На базовом тарифе доступно до трех ментальных карт, но если вам какие-то уже не нужны, мы просто удаляем их и создаем новые. На бесплатном тарифе доступна коллективная работа над картой и все инструменты по созданию и оформлению. Итак, чтобы создать интеллект-карту, вам нужно зарегистрироваться в сервисе MindMaster, либо авторизоваться через социальные сети Google или Facebook. Пройдя несложную регистрацию, мы попадаем в личный кабинет, где будут отображаться ваши карты. И для создания новой карты мы нажимаем одноименную кнопку с плюсом. Мы можем по своему дизайну либо выбрать дизайн из шаблона. Я покажу на примере пустого шаблона, чтобы рассмотреть весь доступный функционал. Перед нами открывается рабочая панель, и здесь мы видим центральный блок. Здесь мы пишем основную мысль или название проекта. Я напишу «Анализ рынка целевой аудитории». После того, как мы вписали название проекта, делаем ответвление в сторону, то есть раскрываем нашу мысль. Для того, чтобы сделать ответвление, достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мыши в нужном месте на рабочей панели, либо нажать плюс в верхней части экрана. Давайте сейчас это проделаем. Добавляем, где искать я добавляю, первый, и второй, через плюс, портрет целевой аудитории. Каждая износ добавленных нами блоков может иметь свои ответвления. Для этого выделяем нужный блок, кликнув, кликнув по нему левой мышкой и аналогично через плюс добавляем нужные элементы. Давайте сейчас это проделаем. Где искать? Добавим соцсети. Возвращаемся на блок, где искать. Нажимаем плюс. Формы по теме. Портрет целевой аудитории добавим пол и возраст. Возвращаемся в портрет C. Нажимаем плюс. Пишем возраст. У каждого ответвления могут быть еще ответвления и так далее. Аналогично. Выделяем блок в соцсети. Добавляем плюс. Пишем, например, посты. И еще нажимаем в соцсети плюс опросы. Добавлю еще. Возвращаюсь в блок соцсети плюс комментарии. теме. Расширю теперь этот блок. Нажимаю плюс, пишу читаем, возвращаемся в блок форума по теме, плюс, изучаем, снова блок форума по теме, плюс, Вторую часть, нижнюю, расширю. Пол разделю на мужчины и женщины. Выделяю пол плюс мужчины. Возвращаюсь на блок пол плюс женщины. Теперь расширим блок возраст. Нажимаем плюс, молодежь. Возвращаясь к блоку возраст. Плюс за 35. Каждый блок можно расширить еще. Например, как общаться с мужчинами? Выделяем мужчины, делаем плюс. Они предпочитают конкретное общение, конкретика. Еще мужчины плюс факты. Мужчины любят факты. Предположим, цифры. Как общаться с женщинами? Это чувства, эмоции. побольше прилагательных модный ультратонкий тонкий женщины это любят теперь расширим блок молодежь как общаться с молодежью это сленг И это жаргон, а более взрослые люди любят правила русского языка и миршливые обращения. Какая приблизительно карта у нас получилась? Двигать карту можно левой кнопкой мыши, передвинуть ее в другую часть экрана. Если мы хотим удалить какой-то элемент, мы, нам нужно его выделить и у себя на клавиатуре нажать клавишу Delete. Или выделяем элемент и в верхней части экрана голубой панели. Нажимаем перечеркнутый кружок. Регулировать масштаб можно клавишами плюс и минус, которые находятся в левой верхней части экрана. Вот так мы его приближаем и минусом мы его уменьшаем. Теперь давайте покреативим в оформлении. Редактировать шрифт. Можно буквами А в правой части экрана. Нажав маленькую, мы уменьшаем шрифт. Нажав большую, мы его увеличиваем. Также есть возможность сделать жирный шрифт или шрифт курсивом. Также можно менять заливку. Голубую можем поменять на так, фон. Нажимаем фон. Делаем красный. Можем поменять цвет текста. Выделяем текст, нажимаем любой другой цвет. Добавим еще цвета в нашу таблицу. Сделаем фон, например, зеленым. А эти блоки мы сделаем оранжевые или какие розовые, да. Помимо стилей и шрифтов есть возможность добавлять картинки, иконки и даже встраивать видео в интеллект-карту. Например, в блок мужчины добавим. Фотокарточку мужчины. Не фотокарточку, а иконку женщину. Добавим женщину. Если мы нажмем стрелочку вправо, у нас откроется целая библиотека со смайлами, картинками изображениями, где вы можете выбрать любое изображение. Удалить изображение можно, нажав перечеркнутый кружок. Мужчину тоже удалим. Рассмотрим блок картинки. Есть предложенные уже программы картинки. Можно добавить изображение. И программа нам предлагает загрузить новые, найти в интернете, нарисовать и просмотр библиотеки изображений. Загрузить новое изображение и нарисовать изображение на бесплатном тарифе недоступно. Можно, мы можем воспользоваться найти в интернете. Мне предлагает сейчас перейти на платный тариф, потому что я уже использовала лимит за сегодня изображений, поиска изображений. У вас этого не будет. Вы можете найти картинки в Google по ссылке URL или икон Finder. Google хорошо ищет картинки. Давайте я попробую в икон Finder. Так, нет, тоже не дает. Google тоже не дает. Но принцип вы поняли. Мне не дает, потому что у меня уже я тренировалась и загружала картинки, а у вас эта функция будет доступна. Мы можем сделать просмотр библиотеки изображений и выбрать изображение, которое нам понравилось. Так, Удалить изображение можно, нажав стрелочку вверху на этом изображении, либо все тем же перечеркнутым кружочком. Вставить видеоизображение. Просмотр видео. И здесь вы вставляете ссылочку на, например, YouTube. Можете на свой канал или выбрать из предложенных программ. Программа тоже предложит вам ролики, которые вы можете использовать. Не буду сейчас ждать отменю. Вы можете поэкспериментировать. Также мы можем добавить заметки, комментарии, ссылки файлы и задачи. Это будет полезно, если вы работаете коллективно над каким-то проектом. Давайте рассмотрим принцип, как это работает. Например, вы добавляете заметки. Добавим в посты, в блок посты заметку. Пишем внизу экрана «Написать» приглашение на вебинар. Кликаем на пустое поле и видим, что в блоке посты у нас появилась заметка написать приглашение на вебинар. Удалить ее можно также перечеркнутым кружочком. Давайте попробуем вставить ссылку. Я вставлю ссылку на мой на мою статью ВКонтакте, копирую и вставляю URL в соответствующее поле, кликаем на пустое место и увидим, что у нас появилась вот такая стрелочка, внешняя ссылка. Если я нажму на эту стрелочку, я попадаю как раз на свой на свой, свой сайт, на свою статью. Я думаю, с этим понятно. Если у вас совместный проект, то можно дать доступ к просмотру и редактированию карты. Для этого есть кнопка «Поделиться» в нижней части экрана. Нажимаем «Настройки общего доступа», «Добавить участника», Здесь вы вводите имя или e-mail и даете права, либо вы даете права на редактирование, либо только просмотр. Специального сохранения в этой программе нет, все сохраняется автоматически. Все ваши карты вы можете найти на главной странице. Выделив галочкой нужную карту, вы можете, например, ее удалить. Переместить в корзину. Предупреждение, ваш тариф не позволяет восстановить ментальные карты из корзины. Да, соглашаемся. И теперь переходим. Видите сообщение, у вас закончились карты. Это значит, что карта находится в корзине и программа ее видит. И корзину нам надо также очистить. Переходим в корзину. И нажимаем очистить корзину. Очищаем корзину. Корзина пуста. Возвращаемся в мои карты. И все, теперь мы можем создавать снова новую карту. Вот без проблем. Вот программа без проблем дает нам создать новую карту. Что ж, друзья, это и есть основные инструменты для работы с интеллект-карты Mindmaster. Все настройки довольно понятны. Если у вас остались вопросы к видеоуроку, пишите их в комментариях, буду рада вам подсказать. На этом все. Желаю вам успехов. С вами была Елена Романова. Всем пока.